Космическая гонка – это гонка вооружений между двумя сверхдержавами – СССР и США. Принято считать, что она началась в 57 году прошлого века и продолжалась до 75 года. Несмотря на множество открытий, которые сделало человечество за всю его историю, нас всегда волновал и будет волновать вопрос космоса. Ведь чем больше мы его знаем, тем больше возникает вопросов, ответы на которые мы не можем дать. Даже с помощью всех имеющихся знаний и разработок мы бессильны. Потому освоение космоса, Космоса это, пожалуй, самое крупное достижение всего человечества. Первой страной, покорившей космическое пространство, стал Советский Союз. Исаак Ньютон давно доказал, что если придать телу необходимое ускорение, то оно может стать спутником Земли, подобно Луне. В 19 веке люди всего мира проводили многократные попытки запустить небольшие тела в космос, но в те времена для выполнения такой задачи просто не хватало технологий. Лишь в 20 веке ученые СССР разработали аппарат, способный вывести спутник на орбиту нашей планеты. Несмотря на то, что Вторая мировая война на несколько десятилетий отодвинула мечты о покорении космоса, 4 октября 1957 года удалось запустить легендарный спутник-1. Это стало научным прорывом не только для СССР, но и для всего мира. Космическая программа Советского Союза стартовала в 1955 году с началом практической реализации замысла по запуску в космос первого искусственного спутника Земли и созданием Министерства общего машиностроения, МОМ. Космическая программа действовала около 35 лет до самого распада Советского Союза. За этот период она достигла таких успехов, как запуск первого и второго искусственных спутников Земли, второй, между прочим, с живым существом на борту, в 1957 году, первый в мире полет человека в космос, 1961 год, первый выход человека в открытый космос, 1965 год. В общем-то, первым идею полетов в космос высказал основоположник практической космонавтики русский ученый Константин Циолковский. В своем труде «Грезы о земле и небе и эффекты всемирного тяготения» от 1895 года он писал «Еще с юных лет я нашел путь к космическим полетам. Это центробежная сила и быстрое движение». Впоследствии в своих работах он подробно описал теорию полета и конструкцию ракет, предложенных им для исследования атмосферы. Основу разработок по ракетной технике и будущей космической программы СССР составили исследования и Ибальчича, Мещерского, Цандера, Кондратюка и других советских ученых. Первой в СССР научно-исследовательской и опытно-конструкторской организации по разработке ракет стала Газодинамическая лаборатория ГДЛ, организатором которой стал инженер-химик Тихомиров. ГДЛ покровительствовал начальник вооружений РКТА Тухачевский. Он же оказывал поддержку ленинградской и московской группам изучения реактивного движения. При помощи Тухачевского в 1933 году в Москве был создан Реактивный научно-исследовательский институт, созданный на базе ГДЛ и Мосгирт. В работе вышеназванных организаций принимал участие будущий академик Королев и многие другие специалисты. После ареста Тухачевского в 1937 году многие советские ракетчики разделили его судьбу. В 1938 году Реактивно-научно-исследовательский институт прекратил все работы со сроком завершения более трех лет, сосредоточившись на разработке реактивных снарядов и ракетных ускорителей для самолетов. Заострить внимание на ракетах дальнего действия советское руководство заставило применение вооруженными силами нацистской Германии баллистической ракеты А4, более известной как В-2, ф 2 Энтузиасты в области ракетостроения были привлечены к масштабной государственной ракетной программе. В 1944-1945 годах в стране формировались группы специалистов для изучения немецких трофейных материалов по ракете v2 после победы во второй мировой войне как ссср так и его бывшие союзники по антигитлеровской коалиции приступили к активной работе над созданием собственного ракетного оружия причем преимущество было в руках сша понимая важность нового оружия советское руководство не жалело средств на работу в этом направлении в 1952 году начался процесс эскизного проектирования первой двухступенчатой ракеты межконтинентальной дальности «Р-7». В сентябре 1953 года конструктор ракеты «Королев» высказался в комитете номер два о включении в программу создания R-7 работ по искусственному спутнику Земли. 26 мая 1954 года он представил Устинову докладную записку с предложением создать научный спутник массой 2-3 тонны, возвращаемый спутник, спутник для длительного пребывания одного-двух человек и орбитальную станцию с регулярным сообщением с Землей. Инициативы Королева не находили отклик до тех пор, пока о необходимости запуска искусственного спутника не заговорило мировое научное сообщество. 29 июля 1955 года с обещанием запустить спутник выступил президент США Эйзенхауэр, а уже на следующий день с аналогичным обещанием выступила советская сторона. 30 января 1956 года Совет Министров принял постановление о создании геофизического искусственного спутника Земли и его запуске в 1957 году. Если до среднего 50-х годов советские ракеты были одноступенчатыми, то в 57-м с нового космодрома в Байконуре успешно стартовала боевая межконтинентальная многоступенчатая баллистическая ракета Р-7 длиной около 30 метров и весом порядка 270 тонн. Ракета состояла из четырех боковых блоков первой ступени и центрального блока с собственным двигателем, служившего второй ступенью. При старте все двигатели включались одновременно. После выработки топлива блоки первой ступени отбрасывались а двигатели второй ступени продолжали работать дальше в октябре 57 -го года именно r7 вывела на орбиту первый в истории искусственный спутник земли дав старт эре космонавтики позднее эта ракета была модифицирована и превращена уже в трехступенчатую первый спутник представлял собой небольшой шар диаметром 58 сантиметров и весом 83 с половиной килограмма внутри его конструкции находились два радиопередатчика и источник питания Второй спутник был запущен в космос уже через месяц в ноябре он весил 508 килограмм и был оснащен герметической кабиной, в которой находилась собака Лайка, первое живое существо, покинувшее пределы Земли. В мае 1958 года на околоземную орбиту вышел третий спутник. Длина его составляла 3,5 метра, диаметр 1,5, а вес 1327 килограмм, из которых 968 переходилось на научную аппаратуру. Конструкция этого спутника прорабатывалась значительно тщательнее, чем в двух предыдущих случаях. Он был оснащен не только бортовым источником питания, но и солнечной батареей, благодаря чему эксплуатировался гораздо дольше своих предшественников. Спутник находился в полете 691 день, и последний сигнал с него был принят в 60-м году. В 1959 60 годах к работам по космической тематике подключились СКБ-458 во главе с Янгелем и ОКБ-52 под руководством Челомея. Расширение космической деятельности провоцировало конкуренцию между конструкторами, ввиду чего в шестьдесят первом году на НИИ-88 были возложены функции головного научного учреждения, обеспечивающего внутриведомственную экспертизу. От автоматических полетов Королев и его коллеги перешли к подготовке пилотируемого полета. Для этой цели была разработана ракета-носитель «Восток». Началось конструирование одноименного космического корабля. Главной проблемой была выработка надежной методики возвращения аппарата на Землю. Прежде чем добиться желаемого результата, понадобилось 7 раз запустить «Восток» в автоматическом режиме. Но именно поворотным моментом стал запуск корабля «Восток-1», совершенный 12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут по московскому времени с космодрома Байконур, когда в космос вылетел первый человек в истории всей космической гонки. Его имя, полагаю, хорошо известно еще с детства. Это Юрий Гагарин. Полет первого космонавта продолжался 1 час и 48 минут. После одного витка вокруг Земли, спускаемый аппарат корабля совершил посадку в Саратовской области. На высоте нескольких километров Гагарин катапультировался и совершил мягкую посадку на парашюте недалеко от спускаемого аппарата. За это достижение Королев получил вторую звезду Героя Социалистического Труда. В последующие годы под его руководством были осуществлены новые старты. В августе 61-го в космос отправился «Восток-2» пилотируемый Титовым, еще через год сразу два корабля «Восток-3» и «Восток-4», пилотируемые Николаевым и Поповичем. В июне 1963-го «Восток-5» и «Восток-6» с Быковским и Терешковой. В октябре 1964 -го года на орбиту вышел многоместный «Восход-1» сразу с тремя космонавтами на борту. А в марте следующего года, в ходе полета «Восхода-2», впервые в истории был осуществлен выход человека в открытое космическое пространство. Это сделал космонавт Алексей Леонов. Всего при жизни Королева на его космических кораблях побывало 11 человек. 1966 год был особенно плодотворен для Советского Союза. 3 февраля АМАЭС Луна-9 совершила первую в мире мягкую посадку на поверхность Луны. Тогда же были переданы первые панорамные снимки нашего естественного спутника. 1 марта станция Венера-3 впервые достигла поверхности Венеры, что стало первым полетом на другую планету. А 3 апреля станция Луна-10 стала первым спутником Луны. 1967 год. СССР выводит на орбиту спутник Космос-139, способный уничтожать вражеские космические аппараты. Проведены его успешные испытания. Советский Союз получает первое цветное изображение Земли из космоса и проводит первую стыковку двух спутников. Подписан и договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, который запретил размещение ядерного оружия в космосе. В 1970 году с Байконура на траекторию полета к Луне были выведены автоматические межпланетные станции «Луна-16» и «17». На борту последней находился аппарат «Луноход-1». В конце 71 года спускаемый аппарат автоматической межпланетной станции Марс-3 совершил мягкую посадку на поверхности Марса. Спустя полторы минуты после посадки станция начала передавать на Землю видеосигналы. В 87 году с космодрома Байконур была успешно запущена ракета-носитель «Энергия», а в следующем году, в 88-м, ракета-носитель «Энергия Буран», выведшая на околоземную орбиту многоразовый корабль «Буран». Это устройство впервые в мире осуществило автоматическую посадку на Землю. Таковы вот космические достижения Советского Союза. На всем позвольте откланяться. Совсем скоро увидимся вновь. Счастливо!